От действий протестующих пострадал 21 милиционер и военнослужащий внутренних войск, пятерым из них потребовалась госпитализация. Данные о числе пострадавших гражданских лиц сообщит Минздрав, пообещала представитель МВД, ранее ведомство объявило о первой жертве столкновений. В ночь на 11 августа МВД отметила очаговые сборы граждан в ряде городов, причем, наиболее массовые произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Люди собрались по призывам интернет-ресурсов к несанкционированным мероприятиям. В МВД зафиксировали факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями, отметила Ольга Чемоданова. Она также признала, что милиция в Минске и Новополоцке была вынуждена активно применять спецсредства.